Видеообзор. Универсальная камера заднего вида Prime XMCM15. Камера поставляется в фирменной упаковке. Указаны технические характеристики камеры. В комплекте провод для подключения камеры к монитору длина провода 6 метров. Провод подключения питания. Камера дополнительно упакована для транспортировки. Корпус камеры выполнен из металла, что исключает возможность повреждения камеры снаружи. Камера может быть установлена на любое транспортное средство сквозь 8-мм отверстие и зафиксирована гайкой. Подключение камеры проходит следующим образом. Подключается провод питания, на котором есть разъем для передачи видеосигнала по проводу к монитору.